Здесь находится. Я не знаю, сейчас заснимется он. Вот он, вот он, ежик. Вот он, ежик. На улице Андрея Долбина, вылез из леса. Привет, ежатина. Так. Где он сейчас вот он? Ты думаешь, я тебя не вижу? Ну ладно, оставлю тебя в покое.